Добрый день. Автомобиль Nissan Qashqai. При диагностике столкнулись с проблемой стуков под ногами. При диагностике обнаружены обрывы сальников подрамника. Один, второй. Задние сальники. Еще есть передние сайлентблоки. эти соленблоки лучше всего диагностировать на снятом подрамнике на установленном не очень видно разрывы разрывы диагностируются пошатыванием самого подрамника вот здесь вот наблюдается повышенная зазоры на данном автомобиле подрамник достает до усилителя и передает звук на кузов почему и слышно под ногами при снятии подрамника необходимо снять Крепление лямбда-зонда. Патрубка охлаждающей системы. Открутить стойки стабилизатора. Слева, с правой стороны. Открутить рулевую рейку от подрамника, которая крепится сверху. Подушку двигателя заднюю, тоже диагностировать ее лучше на снятом, потому что она прячется в подрамнике, снять шаровые от поворотных кулаков. Рычаги остаются на подрамнике. Снять сам усилитель на который упал у нас подрамник и стучит. Снимаем усилитель. Болты стоят в лонжеронах. Бывают случаи ржавения и обрыва закладных. Когда сняли подушку двигателя заднюю, проще всего посмотреть на разрывы вот таким вот образом. На данной подушечке есть маленький надрыв в салинблоке в малом. Большой салинблок, который стоит в подрамнике, спрятан, его не видно. Тоже можно проверить вот таким вот образом. Здесь он целый. Здесь вот видны надрывы. Здесь и здесь. Эти разрывы могут влиять на вибрацию, которая передается от двигателя на подрамник, с подрамника передается на кузов. Слышны глухие стуки или вибрация. Разрыв не очень значительный. Можно еще поездить, но при каждом ТО, замене масла, следить, чтобы он не увеличивался. Желательно поменять, но в нашем случае мы ее оставляем и просто наблюдаем за ее дальнейшим состоянием. подрамника надо следить чтобы стабилизатор здесь установлена рулевая рейка и когда снимаете надо следить чтобы вот стабилизатор проворачивался по степени опускания подрамника стабилизатор вот таким вот образом поднимался чтобы не задеть рулевую рейку вот рулевая рейка которая стоит на подрамнике сверху мы ее открутили она остается здесь. На снятом подрамнике мы четко видим, где у нас оборван сайлентблок. Берем оригинальные сайлинблоки под своими номерами. Вот новый сайлентблок. Здесь такого надрыва нету. Все цельно крепкая салета резина. На дарном подрамнике передние сайлинг целые. Надрывов не наблюдаем, потому здесь это правый, это левый. Здесь сайлинблок еще. Для удобства выпрессовки, запрессовки этих блоков необходимо снять стабилизатор. Здесь менялись втулки стабилизатора, болтики намазаны. часто бывает, если первый раз и не качественно поменены, качественны в плане того что не смазывают болты они здесь закипают и обламываются обламываются вот здесь вот закладная приваренная или же закладная от сварочных или же обламывается болт остается там высверливаем нарезаем новую резьбу ставим новый болт если обрывается закладная это сложнее потому что необходимо как то добраться туда внутрь установить новую приварить в общем это расшивка подрамника гораздо дольше и сложнее очень главное установить все горизонтально максимально ровно для того чтобы выпрессовывалась ровненько и нигде еще не подкушивала, не косилась. под низом создаем площадь для того чтобы соленблок выходил и нигде не упирался вот это вот должно проходить снизу без всяких преград очень важно найти наставку которая будет выпрессовывать старый сайлентблок чтобы она идеально подходила под вот этот внутренний размер дабы не раздать посадочное место для нового сайлентблока таким образом выпрессовываем для того чтобы запрессовать Опять же, таки ровно. Изучаем все эти поверхности. Вычищаем вот здесь вот внутри всю ржавчину, которая за годы эксплуатации там образовалась. Удаляем ржавчину шабером, напильником, круглым, треугольным. Не имеет значения. Главное, чтобы он снимал вот эту ржавщину. До белого снимать не обязательно. Убрать грубые ржавщины внутри и вот эту горизонтальную плоскость для закрусовки саленблока. Эти посадочные места смазываем каким-то маслом. Мажем кисточкой, можно пальцем. Но опасно. Загнать можно за занозу. Масло мажем чуть-чуть. Новый соленблок тоже промазываем. Вот на посадочном месте. Тоже не очень много, дабы масло не разъело резину. Просто чуть-чуть смачиваем для легкости запрессовки. Если же масло попало на резину, то стараемся его протереть, сдуть. В общем, каким-то образом убрать с резины. При запрессовке салимбока тоже выставляем все идеально, горизонтально ровно. Салинблок запрессован. Вот эта часть должна полностью дотронуться до подрамника. Очень важно при собрисовке салинблока, чтобы давила и сюда на внутреннюю часть, и на наружную часть салинблока. Если же будет давить только на наружную, эта часть просто у вас завернется. Необходимо производить давление на две части салинблока одновременно. Перед установкой подрамника Защищаем Выщищаем все места Где прикручивается Допустим рейка Вот вычищаем, Где прикручивается Стабилизатор Все чистим Дабы было ровненько Без Песчинок Протираем соленблоки Возможно где-то попало капля какого-то масла так. чистим вот эти места где крепится подрамник от ржавчины, от пыли, от песка это тут крепятся передние саленблоки ну подрамник и саленблоки здесь крепится задняя часть подрамника в этом месте крепится соленблок. В этом месте крепится усилитель. Эти места смазываем литолом, солидолом, шрузом. Лучше всего смазывать медной или графитовой смазкой. дабы в дальнейшем не ржевели соединения и ничего при монтаже не обламывалось места крепления стабилизатора лишний лишнюю смазку убираем, вычищаем от песка и ржавчины скобы крепления стабилизатора лучше при замене этих саленблоков удобнее менять втулки стабилизатора изучаем втулку стабилизатора на моменты износа. Данная втулочка недавно менялась, потому износа не имеет. Втулку желательно устанавливать разрезом назад по ходу автомобиля, чтобы не попадал вода, пыль, грязь, песок. Продолжает срок службы. Здесь втулки были установлены неправильно, разрезом вперед. Лиш, лишнюю смазку желательно вытереть, чтобы не попадала на резиновые изделия. Смазка должна попадать только на резьбовые соединения. Изучаем крепление болтов, чтобы резьбы были чистенькие, не потянутые. Если резьбы вот такие ржавые, при демонтаже могла потянуться резьба. Тоже изучаем, прогоняем плашечками, стараемся восстановить. В данном случае резьба идеальная, просто чистим ржавчину. Установили на место подрамник в той же последовательности. Когда ставили, обращали внимание на стабилизатор, чтобы он не мешал рейке, чтобы не повредить пыльники. Аккуратненько устанавливали шаровые, чтобы не повредить резинки. Так, болты все смазанные все проверенные. Все, все затянуто, установлено на место провода для андозонд патрубок охлаждения после замены подрамников значительно увеличился рас, значительно увеличилось расстояние между подрамником и усилителем когда слабеет этот сайлендлок подрамник падает и бьет вот по вот этому усилителю потому и передается звук на кузов за счет того что увеличился Здесь расстояние, здесь, здесь, здесь. здесь. Проблема вибрации и стука ушла. Проявлялась она при нагрузке на драйве, когда двигатель выворачивался и давал значительную нагрузку на заднюю часть подрамника. Через